Сегодня мы знакомимся с очень добрым и очень полезным приложением для самых маленьких деток. Называется оно «Спокойной ночи HD». В App Store оно стоит 99 рублей. Совсем недавно разработчик выпустил его и под Android-планшеты. И обладателям таких планшетов повезло. Приложение в маркетах Google Play пока полностью бесплатное. Рассмотрим настройки программы. Так, у нас можно включать, отключать голос диктора и выбирать язык, на котором он будет говорить. Это может помочь в обучении иностранному языку. Также у нас есть автоматическое проигрывание. В таком режиме мы увидим просто хороший мультик на ночь. Наше участие в нем не предполагается. Постойка. Все иллюстрации, графика, анимация в приложении сделаны очень красиво и стильно. Голос диктора спокоен и приятен. Приложение очень доброе и позитивное. Все сделано с любовью. Спокойной ночи, дорогие рыбки! В процессе игры нам нужно уложить по очереди всех животных на ферме, выключить им свет и пожелать им спокойной ночи. Каждый персонаж в игре нарисован по-детски мило. Очень приятные иллюстрации, много интерактива. Перед сном с каждым из них можно немножко поиграть. Всего в игре 7 сценок с животными. Это приложение может стать отличным помощником, чтобы уложить деток в кроватку. Приложение короткое, оно спокойное и расслабляющее. Оно не отвлекает перед сном, а наоборот подготавливает деток ко сну очень мягко и по-доброму. После того, как все звери на ферме уложены спать, деток подводят к мысли, что пора спать и им. Пожелание спокойной ночи животным с фермы можно превратить в традицию, и тогда проблем с засыпанием маленьких непосед больше не будет. Если в конце концов играть именно с этими животными под надоезд, разработчики предлагают купить дополнительные части приложения с другими животными. Это поможет продлить волшебное засыпающее действие приложения еще не на одну ночь. Мы рекомендуем это приложение. Это одно из самых добрых, красивых и полезных приложений в маркетах. И высший балл. Digimama рейтинг 10 из 10.